Это законодательное собрание Нижегородской области. Здесь принимают законы. Несколько депутатов покинули свой окрест по разным причинам. Например, Александр Глушков прячется в Грузии от уголовного преследования. Поэтому 14 апреля жители Балахны и Володарска выберут себе нового представителя. А мы проконтролируем, что их голоса посчитали честно. Почему это важно? Мы уже знаем, что бывает в этом округе. Мы уже ловили здесь жуликов раньше. Сейчас здесь собирают персональные данные избирателей. Конфеты в обмен на анкеты. Мощный админресурс может применяться на крупных предприятиях, воинских частях, школах, больницах и детских садах. Поэтому едем наблюдать, что нужно сделать. Идешь по ссылке в описании и заполняешь короткую форму, чтобы мы могли с тобой связаться. Приходишь к нам и мы рассказываем обо всех тонкостях работы. В день голосования голос поможет добраться до участка и будет поддерживать до конца голосования. Чем больше нас будет, тем честнее будут выборы.